Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным открытием. Это магнитно-маркерная краска. Такая краска способна сделать любую поверхность у вас дома или в офисе средством визуализации ваших идей. Теперь можно писать и рисовать масштабно. Коллегам больше не придется толпиться у маленькой доски. У вас будет столько пространства для выражения своих мыслей, сколько вы сами захотите. Свобода ограничена только тем местом, куда невозможно дотянуться маркером. Такую стену можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам. Перед началом работы внимательно изучите инструкцию по нанесению краски или посмотрите видеоурок. Также вы можете крепить к этой поверхности магниты, что поможет держать ваши бумажные заметки всегда на виду. Магнитно-маркерная стена сохраняет свою функциональность в течение многих лет. Если вас заинтересовала эта идея, ссылку на магазин красок вы найдете в описании к этому видео.